Мышление не более чем привычка искать толкования. Когда мышление исчезает, озеро ума безмолвно спокойно и тихо. Тогда на поверхности больше нет волн, больше нет ряби. Ничто не искажается, и отражение Луны совершенно. Мышление как рябь на поверхности озера. Из-за этой ряби Отражение не может быть подлинным. Луна отражается, но рябь ее искажает. Бог отражается в каждом. Мы — зеркала Бога. Но наш шум полон мыслей, ряби волн, облаков. И ничто нами видимое не остается неискаженным. Мы видим не то, что есть. Ум накладывает на все свои мысли — истолковый, а любое толкование искажает. Реальность не нуждается в толковании, ей нужно только отражение. Нет смысла в толковании, истолковывающий ум не видит суть. Когда вы видите розу, она просто есть, нет надобности ее истолковывать, нет надобности ее расчленять. Нет надобности знать о ее смысле. Она сама себе смысл. Она не иносказательна. Она ничего, кроме самой себя, не символизирует. Она просто есть. Она реально не символична. Символ нуждается в толковании. Сон нуждается в толковании. И психоанализ прав, когда анализируя сны. Но философы заблуждаются в своих попытках истолковать реальность. Сон символичен, он что-то символизирует, и толкование может помочь узнать, что именно. Но роза есть роза, значащая только себя саму. Она самоочевидна.